Так у нас готовят тростниковый сок, кто не знал. Палочки тростника. Вот они. Они сладенькие. Вообще, конечно, сейчас из СНГ дорого добираться до Вьетнама, до Муйне. друзья несколько дней не снимали ничего болел О, просто полазили всякие. сегодня пойдем на рыночек поснимаем местный рынок который называется ханкем был более ужасные волны ветер был два дня войны такая была неприглядная прям картина с морем ну, в принципе как говорят местные спаты это нормально сегодня вроде подуспокоилась все можем сходить на море прогуляться а пока сходим за креветками вечером чего-нибудь погрелим пойдемте сходим на рынок сходим креветок ну, съездим точнее пойдемте, пройдемся Мой конь. Шлем обязательно, конечно, здесь. Без шлемов нельзя. Без шлемов никуда. Так, время у нас 7.20. Ну, рукой завести не получится, наверное. Вот так вот. Ну, вот. А завтракаем сегодня вот в этой кафехе, напротив. Маленькая, она вкусная. Посмотрим на пляж. Не на пляж, точнее, а на, на море. Сегодня вроде там штиль такой. вот конечно тут вот с этой стороны подзасрано, честно скажу ну тут то нету хотя уже 7 утра отлив отлив отлив хороший так вот я где гуляю тут обычно море пойдем посмотрим но ну, в принципе вот там вообще хорошо подальше волн нету ну вода прибывает вот так выглядит прилив через несколько часов я думаю она будет вот здесь самое забавное что с каждым годом море все прибывает ближе и ближе и местным отелям, людям, бизнесу некуда деваться, кроме как отходить, отдавать, поступать э, в вот эту вот береговую линию и придумывать различные вот эти вот сооружения, каменные, бетонные. Сейчас я вам покажу их. Вот так они выглядят. Потом дальше прогуляемся. Вот сейчас на примере отлива хорошо видно грустная картина на самом деле. Вода доходит вот до этих вот мест, то есть вот это вот тоже она скрывает и по сути отъедает у отелей пляжи песчаные оставляет им только вот такой вот технический берег ну, кому-то без разницы кому-то пофиг кому-то нет а, ну то есть зависит от туристов наверное кому как нравится в принципе люди приезжают на море пальмы еда тепло жара но опять же кому-то нужен и песочек и песка в Мойне остается, ну песчаных, а, имеется в виду песчаных пляжей остается все меньше. Действительно таких красивых. То есть только вот там, вдалеке, возле отеля Олесбук, а где мы ездим, купаемся, в той части Мойне. А там остается вот такой вот песчаный пляж. А здесь меньше... Больше похоже на вот такие вот технические сооружения, укрепления. И это грустно. Вот если мы придем сюда вечером, мы увидим совершенно другую картину. Все будет в воде. Например, Little Moine да Resort. Ну, в принципе, если у него есть вот такие лежачки с зонтиками, ну вот вам море. Ну да, вот тут будет вода. Вот тут будет все в воде к вечеру. Ну, в принципе-то, территория красивая, большущий бассейн. Что еще нужно? А так, для любителей, конечно, поваляться на песочке, понижиться, да? Но остается только дальний пляж. Там отели Бамбу Village, Анантара, Alesbu. Дорогие отели. Специально придем туда, может быть, днем, может быть, вечером, чтобы мы сравнили вот эту картину. Я потому что сам так давно не гулял вот здесь вот по сухому, по, -по берегу, потому что все в воде. Мы вот тут обходим, чтобы обойти там, куда-нибудь дальше прогуляться. А вот вчера, позавчера вода доходила прям вот под краешек, так сказать. Ну и выходит, что погулять вот тут можно либо утром рано, пока вот во время начало прилива так скажем либо либо там ну и опять же я говорю кого-то это омрачает кому-то вообще пофигу я просто помню как это было всегда вот так вот то есть мы гулял здесь всегда я по этим пляжам лежал днем загорал ну блин что поделать винить по-моему некого тут природа только у нее свои разборки с нами и ей абсолютно плевать на наше сооружение здесь. Может быть, надо было раньше как-то укреплять берег, больше волнорезов делать. Ну, что есть, то есть пока, как бы. Но тут какая-то территория вообще пустая. Я даже не помню, что тут было раньше. Но Вот, кстати, наш отель он там стоит. Гестхаус. Но зато теперь ее нету и у нас вид хороший прям на море. Вот, такие дела. Ну вот, до принципе вот до тех пор и подмывает. Но грустнее картина. Вот как раз-таки с дорогими отелями, с резортами. Там все гораздо грустнее стало. Там подмывает прям под самую уже. Под самые домики, как говорится. Это очень грустно, потому что там были песчаные, бальстущие, длинющие, белые, такие, относительно мыные белые пляжи. И это было прям. Ну, это стал... это стоило своих денег. Сегодня, да, осталась территория, да, качество, сервис, там и все остальное. Но вот этого пляжа -то нет. То есть ты приезжаешь, а у тебя море просто половину, имеющуюся отхапала остальные уже а, да, достроены волнорезы искусственные такие вот из песка, мешков больших И вот им гораздо страшнее, наверное, будет потерять своих клиентов Потому что раз, два, три, а люди приедут, посмотрят, если оно так и будет подбираться к нам к морю Будет печально все Там вон парковочка, лодочек рыбацких. Сейчас поедем, дождемся друга и поедем на рынок. Ну вот такие друзья моменты здесь. Отливы и приливы. Ну что, отправляемся за креветками. <свист> <свист> вот так вот. Ну что, поехали. А, видно, меня не видно. О, бабочки. Ой, здесь так пахнет классно. Тут вот эти штучки стоят. М -м, просто как в саду, в тропическом. Классно. Не упасть бы, одной рукой приходится рулить. Поедем на рынок, купим креветок, пару, пару стейков каких-нибудь и погрилим сегодня. На ужин, никуда не пойдем, будем дома. Вот так у нас называется рыночек. Хамдьен. Ну, в честь, в принципе, названия микрорайончика нашего. А чё? Собственно, есть слово рынок. Ну, пойдемте погуляем. Парковочка здесь парковочка стоит 3000 донгов. Пойдем поищем рыбку. какие-то товары первые необходимости покушать одеться масочки шапочки Ба, вот хлебушек надо взять фрукты овощи рыба и пойдем но ну, у нас сегодня интересует рыба завтра мы еще погуляем здесь более детально О, какие штуки вкусные В принципе, вьетнамцы на рынках завтракают, кушают. Такая точка притяжения. Но нас интересует сегодня рыбка и креветки. А что, а давай вот той посмотрим, где мы это брали. Там у нее рыба хорошая. Тут запахи интересные такие. Пахнет всем сразу, и рыбой, и мясом, -ху -ху -ху. еще чем-нибудь, и сладкими фруктами. Так. Это не тунец же, нет, нет. А это какая-то большая? Интересно, да, что брать-то будет? Вот она, да? Веж мы ели. Такое крупные стейки, да? Ух, какая хорошая. Вот мелкий бы не охотно мадам ага мелковатый вот от этого кусочка хорошо и вот тут креветочки у нас Hello. о отлично что он стоит? 100 килограмм ровно что ли? 100 грамм? Нет, 800 грамм 800. Нет, нет. Сколько стоит? Сейчас покажет 200 Не Дороговато, наверное, какая-то хорошая рыба Я надеюсь 200 тысяч, что А вам надо. Uh, milky. Oh, 190 uh, really big. 190 200 200 200 200 нет, нет. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 ну вроде, да? Где? Они живые. А куда ты их денешь, сейчас живые? Да. Ну, в принципе, ужин у нас взялся. Блин, ну они шевелятся еще в этом. Они вон бьются все в пакете. Слушай, ну надо было когда-то вот эти попробовать взять. О, ну, больших, смотри. Необщительная женщина. Мелкие вкуснее. Ну да, они большие слишком. Чем меньше креветка, тем она вкуснее. Помним это. Ну вот в принципе 220 тысяч это у нас 10 долларов килограмм креветок свежих дороговато конечно понятное дело что белокожим нужно подороже и рыбки килограмм тоже 200 тысяч. Вот так у нас готовят тростниковый сок кто не знал палочки тростника вот они. Они сладенькие. Их вот прокатывают сквозь такой пресс. А внизу стоит стаканчик, а вот он стоит. Очень сладкая жишка, так сказать. Очень сладкий сок. Невозможно пить. Ну, в принципе, тростниковый сахар. Что можно быть? Что может быть слаще? Стоит это 10 тысяч донгов за большой стакан со льдом. Но мы берем здесь кофе. Лебошек пекут свеженькие, вкусненькие каждое утро. Ну, вот те самые булочки, классические и багетики. Ну, просто ароматы нереальные стоят. Фу. Ой, это не я. Что? Взяли кофе, взяли, взяли, взяли, взяли, взяли мое море, продукты, зелень. Чеснок у нас есть, лаймы есть. А есть, есть. Вон, изобилие масок. В принципе, все. Отправляемся домой. Пойдем в кафе на завтрак. Единственный минус третьего этажа. Это если что-то забыли. Ой, бегать туда сюда. Но плюсы это виды. Там кстати даже сливается сегодня по оттенкам море с небом. Не видно, да? На видео вообще не видно. Ну так вот. Так приглядишься видно. Ну, пойдемте завтракать, На завтрак мы сходим в место напротив. Вот здесь такая местная кафешечка. Низкие цены, но вкусно. А нет никаких, как сказать, шикарных стаулев и столов. Колючий, мой друг. Но не надо и далеко идти, и близко и вкусно и недорого хочу на завтрак бане это такая ишенька на сковородочке горячий с мяском колбаской посмотрим Вкусно, Зато вкусно, как выглядит неважно. важно. Hello, my Туда Куда пойдем? Ну, он идет Вика. Удобно, когда недалеко. Вот такое у них изобилие блюд. В принципе, все есть, все, что нужно. А вот наш отель Фунг Тай. ну Ну, гестхаус. А вот так называется это кафе. Ну, что у нас тут есть на завтраке? Обзор, да. Ну, фобо. Банэ, вот банне мы взяли Банканчики И яичницы с хлебом Вот такие цены Прекрасные Демократичные Кофе по пятнахе Чай Комкуатный чай, вот надо попробовать что Fashion fruit А, это соки уже Такой кофеечек у нас, полный стакан льда, как обычно во Вьетнаме. Очень крепкий, сладкий, со сгущенкой. Ну и чай, бесплатный чай. Просите всегда во Вьетнаме в кафе. Бесплатный зеленый чай, называется Ча. Или Ча, да. Это бесплатно. Наливайте сколько угодно, доливайте, просите, вам еще дольют. Ну, ждем основное блюдо, завтрак, бане. Вот наконец-то баны смотрите как все шкварчит, оно кажется большим, но оно на самом деле небольшое, обжегся. Ну что, приятного аппетита. Ну вот в принципе два часа спустя на том же берегу, после завтрака, сейчас покажу, уже налило воды, и вот и все в принципе. Ну еще через два часа вода уже все скроет здесь и вот доходить она будет вот до сюда вот как раз где след видно от воды вот темный грустно нет может кто-то скажет что это приливы отливы нет это понятно все приливы отливы никто же не спорит что приливы отливы просто дело в том что Насколько сильны они стали есть, во время приливов, куда раньше приходила вода, и куда теперь приходит. Ну и вот подъедает и уносит песок обратно. Ну, это я так просто вернулся через два часа, показать вам. Давайте еще раз посмотрим. Кристов, конечно, очень мало. Мойне очень грустно в этом плане. Опустело оно. Много кафе закрылась. Я уже говорил. Много отелей закрылось. Много отелей просто исчезло. Их снесли. Чистую. Какие-то в процессе сейчас сноски. В общем, вот. Ну, а мы поедем на... Вот на тот пляж. Мы уже там были, снимали, но ну, поедем, покупаемся немного, позагораем. Ну и покажем, как дела обстоят там с приливами и с наступлением моря. теперь на другую сторону пляжи точнее на другую сторону мы прокатились на тут на ту сторону сейчас посмотрим что здесь здесь волны поинтереснее можно по побороться с ними ну и почище здесь там мы заехали вот в тут территории отеля кати здесь а лесбу отель ну, пойдем посмотрим. Ну, кстати, можно кофе взять, посидеть а, на ну, ресторанчике вот в этом. Сегодня выходные. Сейчас сказать, я не помню суббота или воскресенье. Я помню суббота. И это, людей побольше прям. Даже туристы есть из Европы. Но это не связано с выходными? Вот, видите, докуда вода доходит? Я понимаю, все может кто-то там написать мне о том, что это фазы там и так далее, что приливы и отливы – это нормально, что сезонность. Ну, ребят, нет, я был здесь в февралях, в марта, 5 лет назад, 6 лет назад. Семь лет назад, три года назад и абсолютно другие картины были. Жалко, конечно, людей мало. Отели загибаются. Но пойдемте купаться. Вообще, конечно, сейчас из СНГ дорого добираться до Вьетнама, до Муэне. Постепенно открывают какие-то рейсы и прямые, вроде как с Хабаровска. Из Казахстана есть рейс прямой. Но, опять же, у него такая цена, у него как, как курс биткоина блин, скачет. А то он 6 тысяч долларов стоит на двоих туда-обратно. То 1600, то 1200, то 2300. Короче, надо ловить по зависимости от дат. И вообще времени суток. Я так и не поймал его, но и к лучшему. Там рейс прямой. 8 часов восемь сорок лететь. Из Останы в Нечанг. Одним одним сегментом тяжело. Ну кому как, опять же. Кому-то нравится вот так вот. Сел один раз, отмучился. Я люблю, чтобы там раздроблен был перелет. По 5 часов там, например по 4,5 с пересадочкой погулять в аэропорту мне нравится гулять в пересадке вот эти все аэропортные И там посмотрел что-то там покушал Сказать, для опыта ведь GTR это авиакомпания осуществляет из устаны прямые перелеты ну это все-таки лоу кост узкие сидушечки шаг кресел небольшой питание на борту там я даже не, я не думаю что там оно есть я вроде как свыше 8 часов они кормят нет экранчиков, телевизорах, в спинках. Ну, в общем-то, такое. Это мы выбрали вот через Сеул, Алмата, Аэростаной и Азиана Airlines. Аэростана, конечно, без вариантов. Просто красота. Новый самолет, питание шикарное. Удобные кресла. Вообще не почувствовали ни взлета, ни посадки. Просто молодец. Пилот и самолет новый. Азиана старый, конечно, был самолетик уже, но рядность 2.4.2, большой самолет. Но все равно уже такой подуставший он. Там и мультимедийная система старая такая, с пультом, а, сенсор еле работающий. Как у Этихада у старых самолетов. Ну, в общем, вот, варианты как бы прилететь все равно есть сюда. Ну, по еде, по, по отелям. Есть гестхаусы, есть отели. Есть подороже, есть подешевле. Если туром, то от, от полутора тысяч мойне... Я видел туры 10-9 дней из Астаны, из Алматы. Полутора тысяч долларов на двоих. Там уже в зависимости от отеля. Кому то Таничанг нравится, тот катит в Мне большие города, курортные не нравятся. Мне нравится, чтобы вот так было. Вот так вот море. И вот так вот без высоток, без всего. Такая деревенская. Атмосфера спокойная. Ну и в Муйне, конечно, самые дешевые, наверное, морепродукты. Самая дешевая еда. Где бы мы ни были, в Муйне дешевле, дешевле, чем Мойне, Муйне, нигде не находили э, кушать продукты, господи. Ну, Блюда, еду. 1200-1500. Э, начинается, по-моему, с 1500 Муйне начинаются туры на двоих. Пять же, 9 дней столько лететь. Ну, да почему нет? Вот оттуда мы сейчас там были на пляже, возле нашего отеля. Вот это все мы объехали и вот там заехали. И вот уже мы тут на этом совершенно другом. Посмотрите, видите, да, разница какая? Сколько здесь у нас еще песка. И то, и то, и то. Все это постепенно отвоевывается морем. Но все равно жизнь возвращается. Туристический сезон вообще-то в самом разгаре. Конечно, это не сравнится с объемами туристов, которые там в допандемийные времена. Но вот это количество отелей и все. Ну, ну, относительно пусто сейчас в них. Ну, то есть на лежаках вообще никого нет. Вот так вот. Одинокие парочки... Нет-нет, встречаются. Очень мало туристов, конечно. Э -э... Я помню, были из Новосибирска, S7 летал. Прямые рейсы в Ничанг. 185 долларов туда-обратно. Опускалась цена вот до таких минимумов. За прямой перелет. 240-220 это была нормальная цена. 350 это даже не надо было искать набираешь Но Новосибирский ничан и за 300 долларов в принципе на одного туда обратно свободно а если прям поискать по датам еще погулять на сайтах агрегаторов, то в принципе я вот видел тогда за 185 долларов на одного туда обратно мы в, в 2020 году Семьсот долларов отдали за двоих, за обратно. Ну, будем надеяться, что что-то, что все станет, что все будет хорошо в будущем. Что все вернется прежним объемом. Жалко, потому что много умирает. Много умирает отелей и кафе. Это все-таки люди, это бизнес, это рабочие места. И, если я честно сказать, за три года, вот за пандемийных три года, они, конечно, тут кое-что настроили, там какие-то а комплексы жилые, какие-то парки гигантские. Но без туристов тут стало грязнее немного, намного точнее. Потому что нет спроса на чистоту, так скажем. Нету спроса на чистые пляжи. В там оно не надо особо. Ну, как есть, так и есть. Вот они, рыбаки, они там вот, вот и выгнали, порыбачили, тут же их поставили, тут же сети почистили. Тут же все это смыло и примыло. Какой смысла в том, чтобы очищать все нет. Потому что нет спроса. Все-таки турист задает российские там имеют СНГ туристы из СНГ из европы они задают какой-то все-таки собственный порядок а, на чистоту и конечно стало за три года без наших туристов здесь погрязнее так сказать не для кого убираться им самим особо не надо а, нас нету и я прям очень расстроился особенно это видно там вдоль дорог. Оно всегда было, конечно, в Вьетнаме не совсем чистенько, но прям стало в разы грязнее. Но, опять же, местами. Где-то так, где-то так. В целом, картина, конечно, стала похожа. Мне стало немного грустно за все эти отели. За море, которое отъедает пляжи метр за метром. Ну, посмотрим как-то все должно быть как-то все будет как как мы узнаем позже а так в целом да подбирается и подъедает вот территории отелей Ну, наверное, нельзя не сказать о виндсерферах, кайтсерферах, потому что в Майне большое количество. Ну и как бы есть все условия, есть хороший ветер, хорошая волна, чтобы покататься на кайтах. Есть много школ, в среднем, по-моему, от 100 долларов за первый урок стоимость. Ну, первый урок, он такой основной, база. Поэтому он дороже. Если умеете катать, то можете просто взять в аренду оборудование, если нет своего. Вон, такая школа. Много, много этого здесь. В целом, уже приятнее, уже, конечно, приятнее посмотреть, что тут люди, что мы, что мы здесь, что люди возвращаются, туристы приезжают. Такой, как таковой, вот активной жизни, ночной, например, там, клубной, здесь нет такие пчелаут зоны с музычкой, с бильярдом, конечно, с барной стойкой, но это не клуб. За этим отдыхом в Ничанг, наверное, кашимин Здесь такой спокойный, размеренный отдых вкусно и едой. Покушать, а, я думаю, от двух долларов, ну за доллары так прям, прям, конечно, можно, ну зачем вам а, ехать, лететь в отпуск? кушать на доллар можно конечно без проблем а в среднем по 5 долларов за ужин на человека ну, по 6 с алкоголем с легким там с пивом или ну, с бокалом вина с порцией например с целой рыбиной с окунем или с тилапией кружкой пива на одного человека 6 долларов это прям прекрасно Вчера мы кушали вот тилапию, например, ой, окуня а, на гриле с картошкой фри и два бокала пива, ну, вышло 6 долларов на одного. Вот такой расчет. Можно и на 60. Как бы, тут все понятно, да, Но вкусно, не отказывая в себе ни в чем, и не зажимаясь, так сказать, не несмотря так на ценники особо, в среднем в кафе. Ну, если прям вообще хорошо, ну, 10 долларов за ужин, ну, это прям много на человека. Понятно, сколько кто ест, сколько кто пьет, это другой вопрос. Но в целом, ну, лично мы, вот у нас 6, по 6 долларов на ужин. Завтракаем мы на рынке, что-нибудь покупаем, по 2 доллара примерно, уходит. Ну, это не, это не потому, что у нас мало денег или там что-то, но их не хватает. Ну, в принципе, что ты будешь есть на завтрак? Ну, и яичницу с кофе. Ну и все. А что еще нужно? А на ужин, конечно, на обед фрукты кушаем. А на, на ужин уже хорошо, плотно. Хотя надо было наоборот все делать. Ну. На ужин уже с рыбкой, с пивом или с вином. Прекрасный ужин. Такой прилив хороший был. И вот набросало, конечно, море отдает все обратно нам. Все, что мы, люди, туда закидываем, сбрасываем, оно все нам возвращается. Вот я к чему и говорил, да? Вот отель, спроса нет особо, да? Вот можно не чистить пляжи. Они, конечно, почистят их. Просто вот тут два дня хорошо дуло и набросало прям знатно. Еды здесь много, еда разная, морепродукты бургеры сыры с плесенью без плесенью, все что хотите хотите бургеры европейские классные вот с такими вот котлетами сочными э, ангус пожалуйста будет вам бургер хотите гребешки хотите кальмаров лангустов креветки это все что местное хотите не местного пожалуйста! Можно скушать и сало поесть. Ребята занимаются. Сегодня здесь все есть. Все, что хотите. Хотите оливье, борь, сало, с любимым. Все будет. Поэтому в Мойне с едой проблем нет. Для детей, для взрослых, для пожилых, для молодых. На любой вкус любая еда. Европейская, индийская, мексиканская, русская – все, что хотите. Конечно, здесь продают, вот бабульки, ну, кокос 30-ку, 30 донгов. Ну, там он на той стороне 20-ку. Понятно, вот доставить надо сюда, поноситься с ним здесь на пляжу. Ну, взял, помочь бабуле решил, жалко. Ну, не так уж дорого, конечно, переплатил. Но... Можно, конечно, взять за 20 там, да. но на пляжу за 30 на пляже ничего страшного а то поможем бабушке она конечно еще фото предлагается сделать как-то это 10 донгов ничего не решает а она ходит туда-сюда везде И никто ничего не не берет мама там Ну я поднял, конечно, эту штуку. Я не знаю, как она это носит. Это очень тяжело. Ну вот так и ходит она туда-сюда по пляжу. Дело, да, в том, что если объеме туристов, как бы, при хорошем объеме, оно все нормально отрабатывается. А если вот так вот, как сейчас, то очень грустно. Не, ну понятно, можно сколько угодно говорить, что вот кокосы у них вот тут вот, не растут, они их там им даны, так им... Но опять же, это же все чьи-то кокосы, они их даже друг другу продают. То есть кто-то их выращивает, кто-то их реализует. Маленький кокосик, сладкий, вкусный. Относительно небольшой кокос, конечно. Можно было бы, конечно, и побольше, но побольше и носить тяжело. Вот еще кто-то купил что-то хорошо. Бабулечки. Не, ну реально, я, я, я как это взял. Ой, это очень тяжело. Мне, мужику, как бы, не самому маленькому, он тяжело. Как она это носит, я не знаю.